Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами опытный садовод, селекционер, цветовод Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о пионах. Потому что цветок это очень любил нашим народом, выращивается на многих участках. И вот именно сейчас, в сентябре, закладывается основа будущего цветения. В чем она будет заключаться? Значит, пионы цветут весной, соответственно, в эту пору у них закладываются цветочные почки. И если эти почки получат достаточно питания, значит, на следующий год они нас порадуют очень хорошим урожаем. Не столько урожая, может быть, как обильным течением. Цветы будут очень крупные, яркие и будут держаться долго. Что необходимо сделать сейчас? наши пионы надо обязательно подкормить. Так вот, заблуждение будет некоторых садоводов считать, что пионам надо отдать фосфонокалийное удобрение. Я уже не первый год даю пионам нитрофоску, в которой есть азот и фосфор и калий. Это все прекрасно на усваивается. И потом они обильно, обильно цветут на следующий год. Ну и самое главное, что пионы большие, как бы прожоры тоже многие забыва забывают. Куст э, имеет мощные корни, соответственно, достает хорошо питание, и потом обеспечит хорошее цветение. Что необходимо для того, чтобы прокормить наши пионы осенью, в сентябре. Значит, вокруг кустов, неважно, будь то древовидные пионы, как у меня за стеной, э, или травянистые пионы, которые на переднем плане, э, просто не, не видно на камере, значит, мы вокруг этих кустов прокапываем канавку. Ну, канавка глубиной где-то 15, ну, хотя там 20 см, максимум. Больше не надо. По периметру куста копаем канавку. Эту канавку мы заполняем перегноем. То есть землей, неважно, это компост или перегной, то есть уже перегнившей землей. Засыпаем этот перегной, туда обязательно добавляем доломитовую муку. Почему доломитовую муку? Потому что пионы не любят кислых почв, а в доломитовой муке содержится магний. Можно, конечно, использовать залу, золу. Ну, просто зала такое вещество, которое быстро повышает, ну, шо, быстро делает почву с повышает реакцию почвы, потом также быстро это еще и улетучивается. Доломитовая мука действует в течение 10 лет. Посыпаю опять же пирогной доломитовой мукой, и после этого мы еще даем на, на каждый куст где-то 40 грамм, это две с половиной столовые ложки сложного минерального удобрения. То есть нитрофоски, как я вам сказал в начале. Все это посыпаем, проливаем обильно-обильно водой. И когда вода упитается, все это засыпаем. Такое питание поступает корням наших пионов. Они будут радовать нас обильным урожаем. Но стоит учесть реалии этого года. Дождей было очень мало. Лето выдавалось с середины июня очень сухим и жарким. Поэтому сделали канавку улейте 2-3 ведра воды, пусть эта вода сразу упитается упиталась вода, и только после этого вносите перег, перегной и удобрения, как я вам советовал, И после этого опять полейте ведром воды, чтобы все это упиталось и засыпалось. Тогда ваши пионы будут не страдать от иссушения почвы, вот, и, соответственно, ж, живые почки обеспечат вам полноценное цветение. Ну, также на роду с пионами не забывайте эту пору подкормить и другие многолетники, потому что если вы их поливали, все-таки поливы были поверхностные, как бы вы ну, не поливали, там, форсунка опрыскивала, растения все равно получали мало влаги, поэтому такие канавочки возле декоративных растений, неважно декоративных кустарников, сделайте такие же канавочки, подудобрите, все это будет благодарить вас за заботу, но не забывайте, что почву надо хорошо насыздить влагой, потому что любые ощущения дожди, какие они не будут, при такой жаре, которая стояла 30 градусная и выше в Белоруссии, да и других в среднем полосе, в их районах средней полосы, она, конечно, сушила очень-очень сильно почву. Поэтому ни один дождь, ни один снег почву сильно так не промочит. Это все ваши заботы. А растения вам будут только благодарны и будут на следующий год вас радовать своей красотой. И будут радовать и дол... обильно и долго. Так что позаботьте о других деревьях и кустарниках на вашем, на вашем участке а не только о пионах, например. Но это же у вас могут быть и о сильбы, и хосты, это розы, это вейгелы, дейцы. Ну, конечно, список можно очень-очень продолжать. Не забывайте, главное, питание и вода. Два основных компонента, которые помогут вам э и вашим растениям, вам радоваться красотой ваших растений, а вашим растениям благополучно переразимовать и на следующий год радовать вас. Также не могу похвастаться, и, и вот своим, видите, каким великолепным растением, которое называется Канна Индийская. Такой цветок, видите, очень экзотический, очень красиво смотрится на участке, такая мощь такое все, все прохожие невольно обращают внимание и задают вопрос, что это такое. Выращиваете растение первый год, очень доволен, советую вам обзавестись таким цветком и удивлять своих знакомых и друзей. Таким, таким великолепием, такой, такой мощью Так что... Сделайте эту работу в сентябре и на следующий год они, отблагодар... они вас за заботу отблагодарят красивыми-красивыми цветами. Удачи вам! Смотрите наш YouTube-канал. До свидания!